Привет, друзья, и в этом видео мы с вами построим кактусовую ферму. Схема работы кактусовой фермы много на ютубе, но такой схемы я не видел нигде. Это наиболее рациональная наиболее экономная из всех, что я видел. В других фермах кактусы часто дропались за пределы фермы. Суть в том, что когда дропается кактус, он выходит на один из восьми окружающих его блоков. То есть вот так вот по кругу. Нам это не нужно. Раньше у меня была такая схема, но она немного устарела, и поэтому сегодня мы построим с вами более экономичную, более интересную схемку. Что нам понадобится? Во-первых, сундук, где мы будем все это дело хранить воронка которая будет все собирать и 4 блока в каждую сторону я использую лед потому что по льду дроп быстрее всего перемещается Для тех, кто играет на индустриальном сервере, лед можно получить с помощью компрессора, сжав обычные блоки снега. А снег можно накопать на любом сервере. Разумеется, чтобы вода у нас не вытекалась, нужно создать еще и рамку для нашей платформы. Платформа не случайно висит на, треть... на высоте третьего блока, потому что под ней нужно ведь еще и ходить. Теперь расставляем песок так, чтобы на один блок в каждую сторону проглядывался этот самый лед. И разумеется на каждый блок песка мы ставим кактус. Начинать можно вообще с одного кактуса, как я и начинал когда нашел один кактус, я уже построил вот такого размера ферму. Для того, чтобы эти кактусы дропались, нужно использовать любой твердый блок. У меня это будет песчаник. Вы можете использовать землю, это самый дешевый ресурс на сервере. Я делаю вот такой схемой, для того, чтобы один блок песчаника дропал сразу два кактуса. Вот собственно и все, схема готова, осталось только залить воды. Заливаем водичку по углам. И куда бы ни упал кактус, он попадает на соседние блоки, а значит попадает в воду. И любая вода несет его в воронку. Причем, кстати, с завидной скоростью. Попадая в воронку, Попадает сундук. На этом все. Спасибо за внимание.